Приветствую вас, зрители подписчики моего канала, с вами Венен. Мы продолжаем выполнять задания московских князей, московских воевод, потому что я собираюсь стать прям жестким моск... московитом, ну ладно, нет. Хочу стать нормальным русским человеком в московском царстве, поэтому надо развивать сначала отношения между местными князьями. Ну, давайте на начало серии возьмем, подеремся с бомжами местными, которые здесь занимаются какими-то непотребствами. А, у нас, кстати, по-моему, особо стрелков нет. Поэтому придется всей армии пойти просто в атаку. Ну, давайте все в атаку. Вообще все, потому что у меня одна кавалерия в основном. Там есть какие-то пехотинцы, но это, да, чисто мои спутники. А в основном у меня, как вы поняли, уже кавалерия одна. Причем довольно элитная. Ну, я решил, что пора бы перейти на кавалерию. Поэтому у нас тут одна и кава как раз-таки. Так, я тут начинаю бомжей месить, Которых просто море. Да, это просто жесть какая-то. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Меня за... Мои же за... <зарказали> затормозили. <зарказали> Нет, дайте мне пройти. Оу, щит. Оу, щит. Что происходит, черт возьми. <зарказали> какая-то ерунда просто тут произошла. Меня немножко помутузили мои же. Точнее, помешали мне проехать, поэтому меня помутузили бомжи. Да. <зарказали> Мы, в общем-то, победили. По-моему, даже никого не потеряли. Что вообще классно. Да, хорошая кавалерия, это очень хорошо. Ну, а я тем временем получаю даже 11, что разбойник в себе в карман, так сказать. Так, ну и все, закончили с этими бомжами возиться. Поехали дальше. Новгород уже как раз перед нами. Буквально осталось два шага до него. Заезжаем в Новгород, тут у нас Буйносов Ростовский. Здравствуй, братюня, вот твое задание. Спасибо, господин, за эти деньги. Так, вот тебе деньги. Так, у тебя есть, кстати, задание? Задания нет, очень жаль. Ну, в таком случае я просто хочу зайти и продать свои товары. У меня тут есть возможность? Да, кстати, порох тут стоит каких-то очень больших денег. И причем масло стоит очень дорого. Прекрасно, прекрасно. Так, ну и, конечно же, вещи бомжей тоже надо продать. Что по поводу пистоля, кстати, я забыл совсем поговорить насчет пистоля с Виктором или с кем я хотел поговорить, я уже не помню. Да-да-да, я с Виктором хотел поболтать. У тебя вообще есть навыки какие-то стрельбы или нету? Там, правда, по-моему, даже и стрельбы-то не надо никакие навыки, да? Он может спокойно сейчас прям взять этот пистоль и пользоваться им. Тогда мне надо только зайти и купить пули нормальные, чтобы можно было стрелять очень точно и очень много наносить урона. К сожалению, здесь нету ни того, ни другого, ни урона, ни точности, потому что тут нету, например, просто пуль. Так, ну тогда давайте вам просто масло дадим. Нажритесь там масло московского, надеюсь, вам это понравится. Так, уже глиня на утвер у меня еще осталось меха. Ну, короче, понятно, товар у меня есть какие-то. Что я могу у вас купить? Кстати, инструменты очень дорогие здесь, очень интересно. А инструменты, как мы помним, есть в городе под названием... Ой, я уже не помню в каком, то ли Вильно, то ли еще какой-то польский город, то ли Краков. Потому что там, я помню, они прям стоили вообще дешево, эти инструменты, но при этом их было очень много. Можно их закупить, например, и привезти в Новгород. Я смотрю, это очень неплохая затея. Кстати, зачем я приехал в Выборг, я не знаю. Так, поедем, давайте-ка Псков. Хотя, подождите... Здесь же есть задания еще местных городских глав, я насколько помню. Да, они тоже раздают задания, поэтому давайте-ка спросим. На самом деле мне нужен вроде, тебя, есть тут чашка, ча чашка, шайка особенно подлых разбойников. Ну короче, понятно, я хорошо поймаю этих разбойников. Давайте пока сохранюсь. И вот опасные бандиты. Опасные бандиты, вот это да. Просто опасные поцеки, идите сюда. Так, да, уж у тебя денег и правда не задался. Мы, не, надо сказать, не самые добрые ребята. Скорее опасные. Ха, для меня вы просто способ заработать. В Новгороде за ваши головы дают хорошие деньги. Охотник за наживы? хуже твари нет. Ну да, я насколько помню, уже 10 раз мне это рассказывали, что хуже твари нет, хуже, чем ты нет вообще на свете, поэтому мы должны тебя убить. Короче, я думаю, что я о том же подумал только, правда, в свою очередь о нем. Так, где этот тварина? Дети, точнее, тварина. Они, кстати, еще и пешие, к тому же. Так и вообще их убить нечего, словно, делать. Убивайте их всех. Мочите ему тусти. Так. Я вам помогу немножко, товарищи. Да, хорошо. Ну, вот помните, как я выполнял это задание, когда у меня не было вообще, по сути, никого? А вот как я сейчас это задание выполнил? Словно вообще даже особо не напрягался. Ну, конечно, тогда я еще и один дрался, а тут у меня просто огромная армия, которая просто на них навалилась и всех разбила в ноль. Но надо это тоже иметь в виду. Едем обратно в Новгород. Задание было вообще несложным, буквально просто ноль вообще какой-то сложности было. Так, я слышал о том, что ты выполнил задание. Ну, да, я выполнил. У тебя нет сейчас еще работы? Ты ищешь работу, мне нужен человек, чтобы доставить вино. Может, ты взялся бы за это? Мне нужно доставить 7 винов в кабак Смоленска за доставку 7 единиц. За 7 дней плачу не меньше 80 талеров. Так, люди для этого задания. А у тебя есть еще задание? А ты можешь пересмотреть. А, так, окей, понятно. Ну, прикол в том, что да, у меня тут все забито товаров, поэтому задание выполнить весьма проблематично. Хотя я могу продать то, что были у этих бичей, поэтому я освобождаю место. Так что давай-ка ты мне винца подкинь еще. Uh, так, я хотел, да-да-да, хорошо, я возьму за доставку, отлично, рассчитываю на тебя Семь дней до Смоленска, да это легче легкого, изи, каточка, по-моему Так что едем в, в Смоленск, к тому же мне, кстати, надо в Крепость Брянск Так что все вообще чики-брики, как говорится Мы едем в Смоленск, и потом мне надо в Крепость Брянск попасть Та Она, по-моему, прям вообще, вот, ну, буквально шаг в сторону, вот тебе Крепость Брянск Ладно, мы пока что приезжаем в Смоленск, городской глава. А, нет, подождите ко мне надо в кабак зайти точно, надо поговорить с местным хозяином. Вот твой товар, наконец-то мои припасы пополнились. Кстати, давай-ка наливаю всем здесь в городе, я щедро очень. Отлично, спасибо, я иду к местному главе. Так, у тебя нет часом какой-то работы. Кстати, наконец-таки снова эта работа. Московское царство и Крымское ханство ведут между собой страшную войну. и за нее наш город уже на грани гибели. Да, я помню это, эту миссию. Тут халявные деньги, плюс очень много опыта. Так что давайте-ка выполним это задание. Я получу много всего. Кто разжигает войну? Ну да, понятно. Никита Адаевский, с ним можно будет договориться. А Ешлафбей, соответственно, придется ему заплатить. Ладно, я попытаюсь... Сколько мне денег? 12 тысяч талеров, опять же. Ну, вообще, изи карточка. Спасибо большое за задание. Я очень рад, что мне его вы, выдали. Пока что я зайду к вам на рынок, продам тут товары и поеду со спокойной совестью дальше. Ну, что-нибудь купить возможно. Порох у вас куплю тогда. И шерсть немножко. Ну и все, поехал я. Я еду в сторону пока что крепости Брянск, потому что мне надо просто на все. Хотя, подождите-ка, тут воевода Борис Пушкин есть. Можно у него узнать, где Никита Адаевский, и можно потом как-нибудь к нему завернуть. Заданий пока никаких нету. А где Никита Адаевский? Где он, где он, где он? Он в Москве, ну отлично. Можно тогда сделать такой небольшой, э, небольшой круг. Поедем сейчас в Москву, потом поедем через Тулу, Курск и Брянск в сторону Крымского ханства. Но ну, я думаю, что, конечно, с Никитой Адаевским проблем не будет никаких договориться. Он, скорее всего, согласится сразу же, так что все вообще великолепно. Никита доевский что он может интересно сказать по этому поводу? Может, он, кстати, скажет нет, потому что у нас с ним отношения, может быть, не настолько хороши, чтобы он прям согласился на, мою, на мои условия. Так, сейчас посмотрим. Ну, у нас симпатия, 30 каш. Я считаю, что войну вести очень плохо. А, боюсь, я тебя не сильно расслышу, я могу тебе, может, уговорить. Минус 24 в отношениях, нифига себе. Ну-ка, а если убеждение, попробовать. Так, вы сэкономили 160 талеров. Ну, короче, понятно, не особо я сэкономил. А если в отношениях, попробовать. Так, э, прости, друг, но мне нужна твоя помощь. Хорошо, я соглашусь, только ради тебя, но ты станешь моим должником. Я даю свое благословение. Так, Ха -ха -ха. нифига себе, я сэкономил 7000, Нормально, так. Но заданий нет, к сожалению, у Алексея Михайловича. Правда, минус 24, это все же довольно плохо. Но зато я сэкономил деньги, это самое интересное. Так, ладно, я здесь что-нибудь продать могу из того, что я возил туда-сюда. Ну нет, я могу прикупить разве что порох, наверное. И все. Ну Михая покупать не буду, водку тоже покупать уже не буду, хотя... Жаба душит, хочется купить как можно больше, чтобы потом ну, это все продать. Боюсь, правда, я это буду продавать очень долго, потому что... Все же цена-то весьма-весьма маленькая на все эти товары. А, будет, когда я буду продавать все в очень большом количестве. Так, посредник, кстати, иди сюда. Тебе тут есть бомжи. Отдаю тебе их. И давайте-ка едем в сторону Крымского ханства. Ну, то есть, как я и говорил, в сторону Крымского ханства, через Тулу и другие города. А, так, что тут у нас? Кто-то есть. Семен Прозоровский. Здравствуй. У тебя есть задание? Нет никаких заданий. Ну, блин, что-то вы как-то задание перестали мне выдавать. Меня это немножко смущает. Ладно, я в сторону, в сторону Курска уже приезжаю, тут у нас Семен Рахманин, здравствуй, у тебя есть задание? Да нет никаких заданий, что за ерунда? Куда подевались ваши задания? Это почтальон, я понимаю, что еще осталось, у меня также остался возвращение долгов, но я же по сути его выполнил, осталось только найти самого Федора Волконского, а где он именно? Ну, понять очень сложно, я думаю, что он здесь, да. Федор Волконский, в общем-то. Вот твои деньги, нужно признать, ты молодец, спасибо большое, спасибо за твою э, благосклонность. Мы поехали в сторону Крымского ханства. Остается совсем немного, кстати, можно тоже время и письмо доставить полковнику Филону Джалалию. Кстати, уже помню, в первый раз ему буду доставлять письмо, потому что в первый раз не дошло, потому что я забил на это задание. Второй раз, может быть, сейчас дойдет... Возможно. Так, ну тут какой-то Попович, это не тот человек. Павло Гавмон тоже не тот человек. Ну ладно, мы сейчас, я думаю, все равно разыщем тот, кто нам нужен. Такс, мне нужно узнать, где Джалали находится. Такс, такс, такс, такс, такс, такс, такс, такс, такс, такс. Джалали, атаман, по-моему, да, если не ошибаюсь. В Полковник, значит, неправильно. В Черкасах он располаг... расположился. А Черкасса где у нас? Вот тут. Ну, значит, тоже как раз по пути. Хорошо, когда уже армия прокачана, когда у тебя уже все прокачано, ты можешь задание выполнять, в принципе, без особых проблем. Это очень радует. Так, ну ладно, мы пока заезжаем. Давайте как к Филону Джалалию. Здравствуй, вот я приехал. Мы с тобой, кстати, еще вместе воевали бок о бок. Ну, вообще прекрасно. Вот тебе письмо. Отлично, спасибо большое за то, что ты поощрил меня. Я вам продам здесь порох, давайте-ка, масло привез вам. Ну, водку нет, а вот, кстати, меха можно. Да, заплати, сколько есть. Меха можно отдать какому-нибудь из торговцев. Парочку совсем мехов, не сильно много, чтобы они там не зажрались. Да, заплати, сколько есть. А что я у вас могу взять? Изделие из кожи могу взять, могу взять муку. Ну, в принципе, давайте-ка изделие из кожи наберу и глиняную на утварь. Больше ничего я брать вас не буду. Так, а в кабаке я кого могу найти? Наверное, пикинер? Ну, нет, конечно, нафиг мне не требуется. Килия уже недалеко от меня. Я пойду к себе домой. Хотя, хотя, хотя нет. Слушайте, да. Атакуйте без меня. Я думаю, что без меня спокойно справитесь. Отлично, спасибо за помощь. Спасибо вам за людей, которых мне дали. Еще людей можно закинуть себе в город. Я как раз-таки этим и занимался. Так, а, нет, это все ерунда полная. Едем в Казикермен, потому что тут еще можно в кабаке кого-нибудь разыскать. Но нет, я тут никого не разыскиваю особо. Так что мы едем в Кильбурун. А, в Кильбуруне у нас встречают. Отлично, спасибо большое, что вы нас э, хоч, хотите здесь видеть. Так, алибордист ко мне пришли в мой кабак. Ну, что ж, я вас тоже не прочь набрать. Кстати, это был какой-то негр. алибардист негр. Хорошо, неграм я, в принципе, отношусь хорошо. Хорошо, я отношу... отношусь к вам хорошо, да. Но поэтому вы как раз-таки вступайте ко мне. О, у нас тут, я смотрю, любят масло. Ну что ж, если вы любите с горла пить масло, я вам как раз-таки его залью. А, особенно если кипящее масло, да. Что там по поводу моих воинов, которые у меня должны были появиться? Диздар, что ты скажешь мне? Отлично. Хочу забрать, кстати, своих новобранцев. У нас тут появились новые войны, я смотрю. Появились Азапы у нас, появились Джабелю и появились Янычары. Так что давайте-ка наберем Янычар, наберем также Джасака, наберем Сайменов и наберем, соответственно, Капыкулу. Я теперь могу очень много людей набирать здесь, смотрю, за один раз. Почти что 20 человек, ну там сколько? 16, по-моему, выходит, если я правильно посчитал. Очень нормальная уже армия выходит за один раз, сразу же появляется. А с чем мы тут можем расположить, если я правильно понял? У меня есть, например, олибордист, есть ополченцы с мушкетами. Есть хозяин обоза, есть копы Кулу, есть Саймен, Супермен. И, в общем-то, все на этом, да? Остальных я с собой возьму, хотя можно, вот, например, вас тоже отдать. И ягланов тоже можно отдать. Ну и все, остальных я точно оставлю. Хотя, подождите-ка. Да, запросовских кавалеристов я все же возьму с собой, потому что очень хорошие воины мне не помешают. А, при этом черкесов немножко можно отсыпать или нет? Да нет, хотя зачем? Не надо отсыпать их. Пускай будут со мной бегать. Так, ой, что-то все белое стало. Как-то резко, как-то все резко стало белое. 544 человек у нас в крепости сидит. Офигеть, просто дофига людей. Так, а что по поводу развития города? Городской глава, что ты мне скажешь? Развитие города, должности у нас заняты уже. Да, получается тот человек, которого я нанял, он просто навсего набирал людей. Он больше ничем не занимается. А Бешли, ага, чем занимается? Тренировка элитных воинов, удовольствие не из дешевых, но оно того стоит. Ну окей, раз оно того стоит, 4 дня иди обучай. Построить здание. но у меня все здания уже поставлены, как вы помните. еще давно я уже успел еще в предыдущих сериях поставить. Так что здесь ничего не требуется. Ну, все прекрасно, отлично. Город практически полностью развитый. У нас, я смотрю, население верно мне. Очень все круто. Ладно, тогда едем далее. В другие города. другие села. Будем сейчас дальше добывать деньги. Дальше будем развиваться как умственно, так и силой. Кстати, можно было бы кого-то оставить здесь на обучение, да, потому что у меня денег-то сколько? У меня денег сейчас 17 тысяч. Ну да, можно зайти. А что там по поводу моего, кстати, депозита? Меня каждый раз интересует мой депозит. Он уже почти 500 тысяч. Офигеть. Так, ладно, я хочу пройти к центру города. Так, адресы, спутники. Кому что нужно улучшать, кстати, Сарабуну надо дальше. А, ему больше нельзя медицину, кстати, увеличивать. Это, это интересно. Ну, давайте военную подготовку тогда ему прокачаем. А, подожди-ка, стоимость обучения... Ёперный театр, нифига, сколько? 27 тысяч, вы что шутите? А сколько вот стоит это? Сколько вы что, долбанули все, ребята? Вы что там цены такие загнули? Офигеть. Что-то я не понял. Раньше цены были что-то по 5, по 4 тысячи, а теперь 27 что то вы, по-моему, кто-то вам рассказал, сколько у меня денег в депозите, видимо, потому что что то это прям подозрительно. Причем это в моем городе. Вот интересно, сколько в Казик будет стоить это обучение, потому что, ну, это жесть же какая-то. Сколько, сколько я денег ему откинуть должен, чтобы он обучал моих людей? Так, ну давайте спросим здесь. Виктор Делабусадор, 24 тысячи. Ну, то же самое, почему-то такие прям огромные деньги. Ага, вот, например, уже этому человеку, который еще не обучался, он стоит гораздо меньше. Ну, давайте тогда будем обучать его. Плюс кто у нас еще не обучался? А, Цепьюши у нас обучался, все у нас, в общем-то, обучались. Вот у нас не, не обучался еще только разве что, наверное, Бахыт и все. Остальные все у нас обучались, да? Ну да, ну да, точно. Поэтому и стоимость гораздо больше, чем я мог бы рассчитать. хм ну ладно, 27 тысяч талеров, я думаю, потом все равно это сделаю. Закину кого-нибудь обучаться. Пока что пускай один бахыт у нас этим будет заниматься, потому что у меня просто на все нет на это денег с собой. Я потом, конечно, беру... Хотя, слушайте, кстати, в Килью надо было заехать. Я что-то поехал дальше, а в Киле уже 25 тысяч еще мне накинули. Нормально так. Ну Но тогда можно Виктора Дебусадора, хотя нет, его бессмысленно. Кто у нас в занимается? У нас в занимается Елисей, Соответственно, можно отправить Федота на обучение. Так, поговорить с местным городским главой. А, так, так, так, нет, подождите, к центру города мне надо направиться, Мадресе. А, Федот. Давай к военной подготовке. Да, хорошо, вот ну, твои деньги. Обучая Федота как следует. Мне надо, чтобы он был хорошим очень бойцом. С собой у меня теперь 11 тысяч, ну и ничего. Я не расстроился особо, потому что что расстраиваться. Так, кстати, мне кто-то нужен. Мне нужен Ешлафбей, кстати. Отлично. Я шла Ишлавбей, я считаю, что войну пора бы закончить, я могу тебя, может, уговорить, я тебя уговорю с помощью, во-первых, убеждения своего, 80 талеров, ну это, конечно, полная ерунда, но все равно я возмещу убытки. Хм, очень щедро с этой стороны, да, конечно, очень щедро. Ну ладно, мы решили этот вопрос, хорошо, мирный договор у нас заключен, мне можно теперь будет возвращаться обратно, получить очень много опыта. Тогда, кстати, надо дождаться, наверное, пока появится у меня Федот в армии, чтобы можно было всем вместе получить опыт, если я не ошибаюсь, так надо сделать. Ладно, мы приезжаем в крепость Каланчаг. У нас тут что любят покупать люди? Ну, я смотрю особо ничего, потому что народ здесь э, все имеет, кроме разве что масло, конечно же. Опять с горла тут масло наливай просто! Наливай! Просто там, я не знаю, такое питейное заведение. Наливай! Давай! Так, ладно, ребята, там пока что пускай пьют масло. Хотя это, конечно, не бухло, но это очень странно. Я не знаю, на что там столько можно денег тратить на масло. Почему оно у нас только ценный товар? Ну, видимо, масло какое-то подсолнечное. Там же не написано даже, не сливочное. но ну, хотя нет, наряд ли сливочное тогда вообще существовало, в принципе. Конечно, подсолнечное, значит, тогда. Ну, хотя вот если смотреть на то, что изображено у нас на экране, да... На этом масле, то такое чувство, как будто сливочное реально масло. Налили прям большой большое, -большое такой чан. но это мало верится в это совсем. Ладно. Что тут мы можем продать? Да ничего, блин, потому что, опять же, цены очень маленькие. Разве что шерсть. Шерсть, шерсть и еще шерсть. Ну, поехали тогда дальше. Вглубь куда-нибудь, в Бахчисарай, например. Потому что тут-то у нас в кабаке, наверное, кто-то должен быть. А у нас тут в кабаке всякие бамжи, поэтому никого братья не буду. До свидания. О, вот тут водочку любят пить. Отлично, ребята. Водочку я одобряю. Пейте водочку. Обогащайте меня. И плюс очень дешевые глиняные утвари, опять же. Практически в 10 раз дороже продают в каком-то другом городе европейском. То есть вы представляете, насколько я обогащаюсь с помощью продажи э, этого, этих глиняных утварей. Это же просто полная жесть. Давайте я куплю полностью все, что вообще возможно, на свои деньги. Плюс продам вам вяленое мясо немножко. Так, ну и все. Я еще куплю парочку э, этих изделий. Так, продадим, давайте масло. И, кстати, у меня остается совсем мало еды. Хм. Надо подумать насчет жратвы, что у вас по жратве есть, разве что только одно вяленое мясо, которое, собственно говоря, я им и продал. Ну, значит, тогда стоит заехать сейчас в деревушку какую-нибудь поблизости типа а к мечеть... Чтобы взять там и приобрести себе. Вау. Доход от продажи его имущества. А, богатый бюргер. Увлечен богатый бюргер в измене. Я получу 5 200 талеров Отличная работа, парни. А... Что за хрень? Я что-то трачу и трачу деньги. Куда они уходят? Это типа этого бюргера обокрали, а потом, типа, еще раз запросили деньги, потому что они ушли не в туда, да, наверное, я так понимаю. Ну, ладно, так и быть. Окей, купим давайте каприпасы местные. Просто, наверное, а только одну пшеницу, потому что просто мне не требуется очень много сейчас жратвы. Мне главное добраться до Азак-Кале. Что у меня по товарам-то вообще есть? У меня есть порох, у меня есть водка, у меня также очень много мехов. Насколько я помню, меха очень дорогие в Азак-Кале, так что едем туда. Едем через Козыл. Яр, и потом, наверное, вернемся обратно в Москву, потому что мне как раз надо было задание сдать, которое я выполнил. О, тут у нас Андрей Хованский, кстати, Стой, стой, Андрей. Андрей, куда ты поехал? Стой! Стой, Андрей! Ой, жесть, куда он едет? Блин, а он еще напал на запорожцев, ⁇ -мо ⁇ А, ну сейчас, наверное, Андрей Хованский отвалится, я чувствую, потому что у него там гораздо меньше войск. Да, на него опять напали, тут еще подсоединились заборожцы, ну короче понятно, Андрей Хованович попал в плен, я так понимаю, даже тут не о чем говорить, да, Андрей Хованский потерпел поражение, смог сбежать, ну тогда хрен с ним, потому что все равно он пропал в безвести, а, кстати могу теперь посетить Переославль, какие здесь цены мне вот интересно, О, нифига, какие цены хорошие ребята, Зря я к вам не приезжал, очень зря я не, не, не раньше я заключил мир. Так, давайте-ка еще пороху подкину и еще пороху подкину. Короче, прекрасно, тут вообще великолепный город, я прям просто его полюбил с первого взгляда. С первой же цены, которую я увидел в вашем городе, мне просто все очень понравилось. Давайте я вас куплю взамен что? Блин, кстати, очень дорогой сыр, очень дорогие колбаски, нифига себе. Ну, давайте куплю тогда краски и изделия из кожи. Потому что здесь они, опять же, очень, дорог... очень дешевые. <coughs> на пути у нас сейчас Изюмская крепость. Целая куча бомжей здесь бегает поблизости, но они, конечно, не рискуют на меня нападать. Еще бы рискнули, получили бы сразу по своей морде. Так, продам, что здесь? Да, блин, что-то как-то все здесь дешево. Меня совсем не воодушевляет ваш город. Я ожидал совсем других цен. почему так дешево. Черт подери! Ну ладно, я поехал дальше тогда. Хотя вот полотно очень дорогое. Видно, что дороговатое, по-моему, в три раза почти что дороже. А купить у вас-то особо и нечего, потому что все примерно средние цены. Ну, разве что специи можно было взять, но только на обратном пути. Давайте едем в Черкаск. Едем в этот город. Кстати, что там у меня по моим банковским... Да, уже в Кильбруне 505 тысяч. Просто там какие-то бешеные проценты мне капают. И это великолепно. Я могу ничего не делать, в принципе, даже сидеть просто в одном городе, и мне будут приходить огромные деньги с этого доход просто с одного депозита. Вот что значит жить на одном депозите просто. В реальности бы такой депозит да, положить бы и не волноваться по поводу своего завтрашнего дня. Это было бы классно, но, к сожалению, это только можно в игре, наверное, провернуть, либо если ты Рокфеллер, наверное. Так, ладно, я оставляю здесь пока что глиняную утварь, потому что она, ну, как видите, стоит довольно дорого. Что я вас могу купить? вас могу купить порох и, конечно же, краски. Краски, краски, еще раз краски. Железо очень дешевое. Так что пока набираем краски, набираем также пеньку, набираем железо и все, наверное, пока. А, слушайте, точно я забыл. Я забыл ходовой товар еще в Азак-Кале второй. Конечно же, хлеб. Потому что хлеб там стоит, ну, довольно неплохо. Его можно закупить и туда отвезти. Поехали в Азак-Кале. Город уже буквально вот здесь. Едем в Азак-Кале. У нас в Кабаке, конечно же, никого интересного нет. Не с кем разговаривать здесь. Все полные бомжи. Краски пошли сразу же по рукам. И, конечно же, Миха. Миха, ребята, да... Местная мода просто диктует то, что надо использовать меха. <смех> блин, я не знаю, почему такая ерунда. Реально, вот в игре это я считаю как баг. Потому что, ну это же просто бред получается. Так много денег, я просто мучу из ничего. И можно, в принципе, даже вот в самом начале игры вот этим заняться. И ты <смех> буквально через пару месяцев игровых уже будешь богачом, как я не знаю, как Рафеллер, как я, блин. Потому что ну, это же... Ну, короче, это я считаю неправильно. Это не бред, конечно, но это, я считаю, неправильно. Эта игра просто так сделана, что вот ты можешь таким образом торговать дофига денег. И это, видимо, было раз продумано в самом начале еще, когда разрабатывали. Возможно, даже это было в Варбанде. я этого не знаю, потому что это никогда не юзал, пока не прочитал в интернете подобные. Поэтому, ну, довольно это странновато, я бы сказал бы. Это немножко странновато. Так, у нас, кстати, еще и на меха до сих пор остается дофига мехов, но мы не можем их продать, потому что на всего, просто навсего нечего здесь взамен купить. Хотя, хотя я ошибаюсь, здесь есть порох, есть, кстати, специи, есть железо, есть вино, есть пенька. Ну, короче, не, я ошибался, конечно, да. Давайте продадим оставшиеся меха тогда в размин. Так, мне нужно заплатить 651 талер, это за что? Я просто прикол в том, что отходил, не на, так сказать, ненадолго. На полчаса, поэтому я уже забыл, о чем здесь была речь. Ну, явно я тут продавал какие-то товары. А, реальное мясо, давайте, кстати, тоже вам отдам. Ну и поехали тогда дальше. Так, в городе кипит жизнь. Бешлиага тренирует новых воинов так, будто они предназначаются самому хану. Долгих лет жизни Бейку. Теперь в городе есть свой арсенал. Так, ну ладно. Едем обратно, едем в Черкасск пока что, хотя тут, наверное, особо-то и нечего делать. Хотя можно поболтать, например, с Наумом Василием, который, как всегда, живет в этом городе и просто прирос к этому трону. Хотя, да, он, не так сказать, недавно выезжал из этого города и где-то был даже около моего Хильбруна. Даже он, по-моему, приезжал в Хильбрун, если не ошибаюсь, то есть навещал меня. Да, такие у нас очень хорошие отношения с этим Наумом Василием, атаманом, но, честно говоря... Я бы не сказал, что уж прям отличное отношение. Так, у нас, получается, где здание-то выдавали? Нам выдавали в Смоленске. Нам надо ехать в Смоленск. Далековато это ехать, я хочу сказать. Ну ладно, едем пока что в Курск. Такая у нас траектория, довольно странная похода. И вообще, слушайте, я, по да, я прошляпил немножко покупки. Я, потому что поехал дальше, хотя надо было закупиться по полной программе. Ладно, хрен с ним. Это особо не имеет значения большого. Причем я, скорее всего, все эти товары продать-то особо и не смогу по нормальной цене. Да, надо было там продавать где-то. Вот разве что хлеб здесь можно продать. Угу. Едем еще давайте в Крепость-Брянск. Хотя нет, слушайте, тут Рахманин еще у нас есть. Здравствуй, Семен, не хочешь ничего давать? Ну иди ты да нафиг. Едем в Крепость-Брянск. Так, у нас тут есть кто-то, Федор Волконский. Здравствуйте, здравствуйте, милейший, нету задания, до свидания. О, а тогда мне надо просто зайти на рыночную площадь вашу. Посетить ее, так скажем. Вяленое мясо у вас куплю. Блин, продать хотел бы что-нибудь. Но что-то все как-то стоит очень каких-то смешных денег. Разве что железо только... Да, железо уходит по хорошей цене. Но все остальное, да, цена вообще никакая. Ладно, потом где-нибудь закуплюсь уже ближе к Москве. Там, как вы знаете, очень хороший рынок сбыты, так что... Продажи там идут словно Я не знаю что Сейчас еще в Смоленск заедем Смоленск Ну тут порох неплохой Неплохие меха а, Неплохая шерсть в принципе Ну и все Тоже заканчиваем торговлю Разве что еще можно краски отдать Можно отдать пиньку И все Так ладно Мы уже практически доехали до, до Смоленск А подождите-ка я в Смоленске и брал задание Верно? Да, я брал смоленские задания. Ох, 4000 опыта мы получаем. Казалось, что они непримиримы. Спасибо большое. Отношения улучшились. 12 тысяч талеров. Приличная сумма. Да, спасибочки, спасибочки. Так, теперь давайте-ка новое задание от городского главы. Я бы хотел у тебя спросить, есть ли еще задание. Банда разбойников похитила мою дочь. А, ну понятно, я помню это задание. Я уже выполнял его как-то. Оно ничего из себя сложного не представляет вообще, поэтому мы сейчас его выполним без проблем. Правда, никаких нет заданий от Бориса Пушкина. Ну да ладно, куда нам нужно ехать-то, я не посмотрел. Нам нужно ехать к Варшаве, Ой, точнее Видаве я хотел сказать. А Видава где? А Видава хрен знает где, вот в чем прикол. То есть нам надо ехать через всю карту. Ну, это, в принципе, поправимо, это можно быстро очень сделать, только сначала давайте-ка я отправлюсь куда-нибудь на север, хотя бы продать свои товары, да и купить что-нибудь новенькое, да и взять задание побольше от местных князей, потому что все равно, как-никак, заданий пока я мало набрал, надо больше. Так, русов нет задания, но очень жаль. Ладно, тогда идем на рыночную площадь сразу же. А здесь у нас неплохо продается порох, можно продать также было бы, в принципе, спец, хотя нет. Спец, если правильно помню, они продавались прям отлично в Москве. Но я в Москву-то не собираюсь, нафиг нам не нужна, я уже надоел мне. Это Москва, ну, не, не надоела Москва, в смысле, я уже заколебался ездить туда-сюда. Тут, кстати, глиняная утварь неплохая, хотя нет, нет, не очень. Если учитывать, что я сейчас вот так буду покупать, то продажа будет гораздо меньше цена. Ладно, едем в Москву тогда. Так, ага, там кто-то выехал. Это русов выехал, да, Семен поехал куда-то по своим делам. А мы приезжаем в Москву, Крымское ханство и Московское царство заключили мир. Отлично, этого я и хотел. Ну, кстати, вообще это для меня хорошо еще, потому что я же собираюсь воевать за Москву в будущем. А потому главное, что сначала врагов было гораздо меньше, чем, чем, так сказать, сейчас. Потому что врагов все-таки очень много, надо от них избавляться. Я пока куплю у вас здесь меха, куплю, конечно, животку и куплю, разумеется, любимейший товар абсолютно всех народов и городов. Это просто масло. <laughs> Это просто масло. И да. Ладно, гоним. Давайте, кстати, зайдем, может быть, в крепость. Тут у нас Никита Адаевский. Здравствуй. Дашь ли ты мне задание? Нет, не даст. Ну, тогда иди ты -то к черту. Я хочу взять, может быть, у городского главы, хотя нет. Не буду брать задание, потому что очень многое задание опять приобрел. Хотя, что это много? Всего два задания, по сути. Причем а второе задание можно выполнять хоть 40 дней, поэтому можно, в принципе, с городским главой поговорить. Так, расскажи. Нет, у тебя не... сейчас нет работы. Мне нужен человек для сопровождения торгового обоза. Вазак Кали. Хо -хо -хо -хо. Хорошо, я возьму за это задание. Вообще без проблем. Поехали отсюда, поехали с этим обозником в Азак-Кале. Иди сюда, где то там. Все, поехали за мной. Да, меня зовут Персик, погнали. Я тебя буду сопровождать. Точнее, я вообще сам поеду в Азак-Кале, а ты за мной гони, главное. Потому что мне как раз, в принципе, да, по пути. В Азак-Кале, потом Кафа, а потом уже Видава. Это деревня, которая там была. Я надеюсь только разве что... Не убьют там девушку раньше, чем я приеду. Потому что я буду ехать очень долго. Но я приеду рано или поздно. Так, тут у нас Семен Прозоровский, кстати. Можно было бы с ним поболтать. Как твои делишки? И твои делишки, в общем-то, не очень, да. Так что иди ты нафиг. А что по товарам здесь местным? Ну, здесь можно немножко пороху продать. Но я этого делать не буду. Потому что цена не совсем так, которую я хотел бы увидеть. Меха тоже, соответственно. Вяленое мясо тоже. Ну, короче, понятно. Это пока что территория... Московского царства тут все стоит... Ну, даже я, в принципе, масла не буду продавать, потому что взамен нечего купить у них. Тут цены не очень, так что надо ехать дальше, на юг. Там уже цены будут гораздо приятнее. А, гоним вазак Кале. Так, за мной увязались эти люди. Давайте быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Ну, кстати, они примерно с моей скоростью двигаются, так что можно особо-то и не тормозить. Они прям, ну, практически, как я. У меня такой уже большой кортедж, поэтому... Я еду не так уж и быстро. А Семен Урусов, может, передумал? Нет, не передумал, сказал: Иди ты нафиг, мне нужны твои услуги платные, скажем так. Ну ладно, я думаю, на этом, кстати, закончим серию. В следующий раз доедем уже с этим караванчиком до Азак-Кале. А с вами был Веном. Не забывайте ставить лайки. Да, конечно же, также подписывайтесь на канал, если здесь впервые. Ну, я вам говорю всем пока. Удачи!